Банде Гурупададандам, Бхакта Биндх Саманитам, Шри Чайтанна Банде Нитам, Нандо Саходитам, Шри Нандо Нандо Нанг Банде Радхикахам, Чаруно Дайям, Гопи Жано Самаяуктам Биндаба Наману. ВАНЩА КАЛПАТАРУ ВАСЬЧАКЕ ПАСИНД ВЕВАЧА ПАТИТАНАНГ ПАВУНЕББХА ВИСНА ВИБЬЙО НАМО НАМА МОКАН КАРОТИ ВАЧАЛАНГ ПАНГУНЛЯНГ ХАТИ ГИРИМ ИАТКИ ПАТАМХАНГ Исна-бхакти-паде-деви-саттва-ваттва-и-хи-намо-наман Нарайона-намас-критта-маран-ча-ivan-aratтама Девиң-сарасватиңи-вясам тату-жа-йо-мудирай Саңкерта-не-кісна-катху-падеша-гаурия-патраса-прақаса-не-ча не ча Бхакти Прамодакша Джагодхаруна Дейям Садапарифа Багна Мавишта Духам Падам Сива Виренчан Сараням Беспрежидето кемпи ководу свадарши, поронану рагро сасагро сармуртихи, кадан Шьят дейтакадан Харасива сади бхакта винд Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе ШАНКИРТАНУЙ КАПИТАРУ КАМАЛАЙАТАКСЯ ВИСЬАМ вишам БАРУ ЖУГА ДХАРМА ПАЛУ БАНДЕЙЯ ГАТПРИЯ КАРУ КАРУНА БАТАРУ ХАРЕ Кришна ХАРЕ Кришна Кришна КИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМ ХАРЕ РАМ Рамура, мухади, мухади. Намами, ганги, тавапа, дыпанка, джам, сура, сурои, дыпанди, то, дыпарупам. Бхактинча, муктинча, дада, синитам, бахаван, рубена, НАРАНАМ Ганга Таранг Рамания Чатка Калабам Гоури Нирантара Вишви Тобам Бхагам Лакшмиер ясча вакшаси, ясья астиде ना हम इज्जा प्रजाति भयं तपसोपसोमेन वा तुष्ये अम्सरवभूतात्मा गुरुशुशो सयाययथा ना हम इज्जा प्रजाति भयं तपसोपसोमेन वा तुष्ये अम्सरवभूतात्मा गुरुशुशो सयाययथा गोड़ियों कोष्टिप्रति सिसिल भक्ति शिष्य धाम तो सरस्वती को समित होगर प्रभाव Параманша told Так сказал служить Парамахам Ради этого я даже готов отправиться в ад по его указанию. Годи Сиданта, сказал что если мне нужно отправиться в Ад, я готов с радостью по указанию такого Гурдева. Я хочу выразить свое недовольство, попытаться изменить неправильное мировосприятие материалистических людей, насколько я горд. Говорит, так иносказательно. И на самом деле, если мы не будем готовы пойти на риск для жизни ради Кришна Сева, ради Хари -сева, то тогда мы не сможем совершать эту севу. И вот тогда для нас невозможно будет совершать. Кришна Сава, это будет невозможно. В, в любой ситуации мы должны быть готовы служить Гурупад и не бояться каких-то возможных проблем. Некоторые боятся, убегают. Пытаются избегать всякого служения из-за таких возможных проблем. И вот утром я говорил о служении Куреша. Куреш, он был даже готов оставить свою жизнь ради его, под Он был Готов был идти на любой риск. И поэтому мы следуем идеализму Куреша. Любое поклонение. Иджа значит поклонение, различные аскезы, и покаяние, все они, или жизнь домохозяев. Грихатхадхарма мы можем совершать все. Но Бхагаван Сикришна говорит, то, что я очень доволен Гурусовым, если кто-то совершает саву, всем сердцем, то тогда я очень счастлив, очень доволен. Я становлюсь настолько доволен, что если кто-то совершает какие-то аскезы, покаяние, какую-то арчану, поклонение ягью, различные вещи может он делать, но это не приносит ни того, Удовлетворение, которое приносит As мне Гуру Сева. Абсолютно Гуру Сева — это лучшее служение среди всех. И в процессе этой Гуру Сева такой искренний ученик Гуру Сева, он сам становится Гуру. На пути с Шраутапанхи мы знаем этот факт. В процессе Гуру Сева несовершенный Гуру ученик сам становится Гуру, подлинный ученик. И вот в процессе Гуру такой ученик, его сердце может прийти в полную гармонию с сердцем Гуру -пад Падмэ. Вот он, Шила э, использовал слово «давитэль», значит, полностью э, совпадает, он приходит в полную, в абсолютную гармонию. И вот, и вот так case, его сердце может прийти в абсолютную гармонию с гуру под одной, кто, кто Or, тогда ученик, как кто гуру. Один сад, еще подлинный искренний ученик. State, say, guru, shisha. Shisha, и вот он может достичь того like case, уровня. Гугуру Дева стать подобным ему. И вот. и вот. И вот, и вот можно вспомнить Радхарани, она Татва. Кришна, он Севья Татва, то есть тот, кому служит, но в прославлении Шимад там говорится. Са Эваса. Тот, то, то, то, то, то, что они не отлично друг от друга с то, что Кришна не отлично be... от Радхарани, Радхарани не отлично от Кришны. Что такое Гуру Саева? Гуру Саева значит, мы не можем оставить ничего для anything... себя. Я знаю, вы очень чувствуете какое-то беспокойство, услышав это, мы не можем оставить ничего для себя. Шила Пахупад говорит, когда мы полностью предаемся Гуру Падми, пад то тогда взамен мы автоматически обретаем все. Когда мы предаемся полностью без остатка, то и мы обретаем такую полную преданность, без всяких... Этих, э, без всяких э, э, в общем, полностью без, без всяких недостатков и, и прочего. А если мы частично предаемся Гавдаву, то получаем не полное благо, а такое частичное в соответствии со степенью нашего самопредания. И поэтому Сиропхопад говорит, тот, кто может дать все Гуропадпадме, то тогда Гуропадпадма может гарантировать Ему обретение подлинного, стопроцентного, абсолютного блага. И вот я готов предаться лотосным стопам такого гуру Патпадмы, Парамахамса, Татвачарья, кто может дать мне полное, абсолютное благо. Я не готов принять какое-то частичное благо Те, кто карми гуру, гьяни гуру йоги йогу они не могут дать нам полное абсолютное благо и поэтому Парампуджи Паджи Лакешев Гасай Махарадж, его день явления сегодня мы должны обсудить его Сиданту, его Ванни и вот Парампуджи Паджи Лакешев Гасай Махарадж говорит мы должны ждать, и, чтобы принять такого Гуру, который очень могуществен, тот, чьи, тот кто не, не, не боится говорить об абсолютной истине, не стесняется ничего, и вот он говорит, что мы должны принять прибежище у такого Гуру который очень могущественный, не имеет никакого страха, чтобы говорить об абсолютной истине. И и вот мы должны ждать и принять э, э, такого гуру. Парампаджипадшила Кешавгасай Махарадж говорит, что э, э, вот у нас что-то есть, э, какие-то деньги, образование. Наше тело, ну и прочие какие-то материальные вещи, какое-то собственность. И вот человек Шагаса Махарадж говорит, с помощью материальных вещей, поскольку ваше тело материально, тело материальное, ум материален, разум материален, все, что у вас есть, это тоже материально. И вот с помощью этого, этих материальных вещей. Мы не можем достичь Трансцендентного. У меня есть единственное. Но мы, мы как бы надеемся на какие-то материальные вещи вокруг нас, а ничего Трансцендентного покрытия. У нас нет одни какие-то материальные вещи. Вот с помощью материальных вещей это невозможно достичь Трансцендентной дамы. В обриндавании эта тема по, по, происходит ну, Идея такая есть, что если кто-то отрежет себе голову ради того, чтобы достичь Кришны, это вот, вот, вот, очень дешевая цена. Если с помощью этого это поможет достичь Кришны. То есть, очень такая дешевая философия. И вот сегодня мы говорим о Ачари Кешари. это значит лев. Тут Кешари — известен как Ку куреш в нашем сад обществе. Он буквально куреш Годиамадха. Никто не мог оповергнуть Сиданту Вичар, Бхактипраган Кешу Гусай Махараджа. Настолько совершен его Сиданта, насколько совершен. И вот он, он плачет, и сила Прабхупада ушел. Кто может исправить меня, кто может сказать что он глупец, что я глупец. И вот из сила Прахупат ушел из этого материала мира с Чайтаним Махапрабху. Говорил Рай Раманандой. Говорил с Рай Раманандой Махашовым на берегу Гадаваре в Кабуре, в Южной Индии. И там Махапрабу спрашивает. После того, как они обсудили обсудили этот Трайраманадасанват, вот закончился, и вот ä, он задает вопрос. Махапрабу спрашивает. Среди всей верахи. Мы можем каких-то родственников терять, это какую-то разлуку приносит нам. Мы чувствуем какую-то разлуку, но вопрос с Махапрабху был в том, что среди всей Верахи чувство разлуки какая разлука самая великолепная, самая превосходная. И какое-то материальное чувство разлуки может привести нас в ад, если мы привяжемся к каким-то материальным объектам. Но трансцендентная раз трансцендентная разлука, Шилакеша Гусая говорит, что она очень, очень важна. Поскольку апракита вираха, она помогает нам обрести богтя, огромное бхакти. Бхакти. и вот э, и вот когда шила Прокупад был там, он, он занимал пост этот. После этого как, ну, настоятеля Шичатани Матха сейчас, к сожалению, многое продано, непонятно кому. Вот, но в то время собственностью Шичатани Матха была гораздо больше, чем осталось сейчас. И вот и служение Шила Кеша Махараджа Винодды было о том, чтобы смотреть за всем этим, контролировать, чтобы Шила Прахупад не думал об этом. И вот Человек Яшага а Самахарач, вот он смотрел за всей этой собственностью, за всей землей Шичетани Матха. И другой Нарахари Прабу. И вот Нарахари Прабу, он заботился о, о всех нуждах читании матха и преданных читании матки, если корова какая-то болела какая-то температура у нее была, или лихарадка он заботился об этой коровой. если какой-то преданный тоже чем-то болел, он тоже заботился о нем, лечил его. А вот все, что снаружи было, это все эти дела, делал Шила Кешава Гусай Махарадж, наш Винодда. Однажды Шила Пабхопад спросил, Сананда ну, Суканда Кунджа, какой-то народ пытался захватить, или уже захватил даже, то он спросил Кеша Махараджи, можно ли его назад вернуть. Ну, там какие-то Сахаджи напали, и вот Сивас Санган тоже хотели отжать. И в то время, в общем, какая-то банда собиралась, там захватывали, потом сложно было что-то назад вернуть. И вот он был всегда очень осторожен, чтобы защитить даже мельчайшие интересы Ши Читани и, и Гурдева. И вот наш винот Прабху говорит, когда я был дома, ну, его там, в предыдущем ашраме, я услышал как то великий саду из моей поры приезжает. Из Шитани чтобы говорить Харикатху, здесь я захотел пойти, послушать, о чем он говорит, и после этого, придя, я видел великую личность. Вот в этой аштаке стихах Сила Шиддавгаса Махараджа описывается великая личность. Сила Прабхупади, вот он говорил Харикатху, он слушал с неотрывным вниманием. Мы знаем, что у них есть какая-то вечная внутренняя связь, но, но лила иногда внешне проявляется по-другому. И вот в процессе слушания Чила говорит, я готов. Я готов принести в жертву весь мир, чтобы защитить мельчайшие интересы Гуру Вашнаув и Бхагавана. И вот Человек Иша подумал, что он великий садо, как он может э, говорить так. Он великий садмин. Да, хорошо ли это? И человек Иши Агасимович начал сомневаться в словах Шилы Павхуппады. Тем временем, по милости Силы Шилой он мог понять и осознать. Он, смотрите, он был вечным спутником Шилы Павхуппады, и был очень разумен, очень умен. И вот он, он очень был, mm -hmm. математику хорошо mm -hmm. знал, и вот он слушал Харикадху и вот размышлял над этим, как он решил, посмел такое сказать вообще, что это. И потом он понял, осознание пришло к нему действительно, поскольку этот негативный мир, а тот позитивный мир, И действительно, этот негативный мир и все, что тут есть, оно негативно. Он говорит о том о духовном позитивном мире и ради даже мельчайших интересов того позитивного духовного мира и относительно его, этот весь негативный мир — это ничто. И даже математически любое негативное число, оно меньше, чем даже самое мельчайшее позитивное число. Вот здесь как бы все, что у нас есть, но оно все негативно Это все материальное, какой-то подсчет, богатство, сила, власть. И что бы то ни было еще, это по сути все негативное, материальное в этом Майя в материальном мире. Поскольку сегодня или завтра мы вынуждены будем все оставить, хотя или не хотя. И даже если мы не хотим оставлять этот материал мир, хотим наслаждаться в нем, но вынуждены будем, когда придет время нашей смерти, мы вынуждены будем оставить все и уйти. Никто не сможет остановить нас и вот смотреть. И вот а, если от нуля отсчитывать в обратную сторону, минус 1, минус 2, и сколько бы мы ни отчитывали в эту обратную негативную сторону, то это будет число уменьшаться. The И вот, чем больше мы будем, так считать, в негативную сторону, тем меньше значение будет. А в позитивную сторону, наоборот, чем больше Увеличивается число, тем больше значи, значение этого числа увеличивается. И поэтому Шила Кеша Гусей понял, что Шила Прабхупад был прав, хотя бы с первого взгляда он не понял его слова. И вот в этом материальном мире все ценное, что мы можем найти. Но будьте осторожны, с помощью чего? Но, но, но, с, но с помощью материального мы не можем достичь трансцендентного мира. Но если вы предадитесь лотосным стопам санкт вы будете использовать все, что у вас есть, даже материальные вещи, то вы с сможете достичь духовного. Вот в материальном мире есть гениальные люди, но опаркрыты а врачнавы, трансцендентные врачнавы и трансцендентные. Видение, трансцендентный разум мы не можем сравнить с какими-то материалистами, интеллектуалами. И после того, как Силапархупа ушел, он думал, что же делать. И вот с утра я говорил, и вот после ухода силы силой начались споры. А ну, в общем, эти виноду по обвинению а посадили в тюрьму. Он потом протестовал это все вывел иск и вышел из тюрьмы. подал встречный иск против этого. Отколовшихся от, от, от Бхагбазар от Гуди миссию или как ее там в общем, эту, тех, кто захватили собственность читания И вот он начал впоследствии по, свою миссию, и он арендовал какое-то помещение в Багба, Багбазар, в районе Бхагбазара на улице Гош. В общем, как это вылез там в Калькуте, я основал Гауди Виданта Самити, он был очень силен в Веданте. И его суждения были настолько прекрасны, в любое время он мог а повергнуть все <говор> доводы <говор> мои не, не тогда, even а с самого начала еще даже и вот читая uh, то что писал Винуда Сила был очень счастлив в то время когда Винуда был еще занят этими земельными делами всеми он также писал статьи для Гауди Патрики особенно на тему Веданте исчезла, был очень доволен, читая его статьи. И вот один преданный, он был редактором Гудя Патрики, он попросил Виноду Можешь ли ты написать что-то о Веданте? Мы хотим напечатать нашей Патрике. Ну, Что-то там потеряли, какие-то проблемы возникли, в общем потом все, все это потерялось как-то. И также. бича. Вот Махараджи сегодня подарили книгу, там описывается, как Шиллакишу Гусей Махаш разрушил Майаваду. Эта книга была написана еще во время Шита Гусей Махаш Дживони. На Бенгалии звучит так. В английском да, в жизни. Описание Майавады, эта книга очень важна. Хотя написано еще во времена Шивы Пабхупады, и вот они пообещали, что опубликуют эту книгу, но Челакиша Госаймакхи говорит, что вся вот эта, эта, эта рукопись этой книги потеряна. как бы отдал им эту рукопись, но они ее как-то, и спустя долгое время Винода говорит, в Чампахате один домохозяин. Я пошел к нему, какие-то книги у него были дома. Я припалил, это у него бумага понадобилась. И пошел, там куча бумаги, и увидел свою, свою рукопись этой книги. Там, и вот он был очень счастлив, и забрал эту рукопись. Они по по уже напечатали эту книгу Майя в Ададживане. И вот Сила Прабхупад был очень счастлив, видя статьи Сидданту Винода такие гениальные, могущественные статьи, такие прекрасные суждения в них. И вот Махарадж начал Гудья Веданта Самити в, этом, в этой арендованном арендован помещении какое-то время, несколько лет они там находились. Смотрите на настроение его. Сначала он начал публиковать Гаудио. Это было настроение Шила Прохопады. Винода не был готов. Он не только ел и спал, еще много чего делал. но Это, видно, самитин. Основал где-то в 1942 году и также начал печатать Гавдиа Патрику. И сейчас. Даже сейчас. Если вы спросите меня, какую Патрику. Какая Патрика самая авторитетная вещь. И вот много из таких патриков журналов, которые публикуются, но если меня кто-то спрашивает, какая самая авторитетная это, это Патрика, Гауди Патрика, патрика Донна, Гаудия Мадха, Веданта Саммити, самая авторитетная, поскольку они никогда не публикуют всякую ерунду, в отличие от остальных, они публикуют статьи Силы Прохопада, Силы Кеша Гасима Храджи, Вамана такие авторитетные проверенные достойные вещи. У меня много раз спросили написать статьи для их журнала. Я как раз, часто писал, отправлял, ему не публиковали. Вот их особенность в том, что они публикуют только сиданта, а всякая ерунда. И а про у них не бывает такого. There, и вот Божь Параллайн на этой улице было это год дивиденда, самить его финансовое положение было очень плачевно. Вот что-то они там получали, нахватило охватывал только на скромную еду и публикации всех этих журналов, и однажды один брат Боги пришел, чтобы встретиться с Венудой. В то время он еще саньяса не принял, а потом от Силашидар Дагасе он получил саньясу. И вот один брат Боги пришел к нему, чтобы встретиться с ним. Это был день Акадыши. И вот он начал думать, что сегодня день Акадыши. Мне нужно купить фруктов и цветов. но нет денег, и вот он, там, чтобы хотя бы гости накормить. Вот он беспокоился, что мой брат Боги пришел, мне даже там на, предложить ему ничего. Даже там денег вообще нет. Да даже фрукты не на что купить, что же делать. И вот он думал. И тем временем Кешагаса Махарадж наш Винудда. Пришел на веранду и увидел какой-то воробий, а, кинул что-то на, на, на веранду Шелакиша подумал, что там а, что-то там папа, вот, этот принес. Он а, увидел там какой-то кошелечек. Качелю... Кошелючик был с кучей монет, <coughs> такого большого достоинства этих денег. На месяц, более чем на месяц хватило. И вот он начал плакать. <coughs> И вот он говорил со своим братом, богина думал о Шили Прокопаде, что же делать, от пришел в гости, а накормить нечем. И вот он... <coughs> в, то время, <coughs> в то время монеты были в цене, я даже нищие монеты не берусь. Но в то время на одну рупию можно было долго жить. И вот человек, Ишна был очень счастлив. купил фрукты, предложил их Господу и накормил гостей с великой благодарностью к Нитянанде и Гора И потом он Обрел возможность. Mm -hmm. <сёпи> mm -hmm. <сёпи> в общем, <сёпи> что-то там <сёпи> в Чучуря. Чинсура. Чинсуря. Чинсура или Чучура. или Чончура, это место шинивас Ачарья. Махарашна был однажды. Это хорошее место на берегу Ганги, там храм Шинева Сачайя, Гурни Божество. И вот они. Но также Шилакеша Гасамахарш был очень могуществен. Там, там было множество разбойников, всяких негодяев вокруг. Позже тоже была борьба какая-то постоянная, полиция часто подключалась. в итоге Винудам он смог ну, там какой-то храм организовать. И после этого он какую-то землю приобрел с Парамахамса и нашим бахтикам Алмадусунгасамахараджи. И вот было соглашение, что Венута будет давать посвящение, а они оба Бхактиловы, Парамахамса Махарадж, и, и, и Нарутам Бхамачаи, это Бхакти Камалмаду Судмахараджи, впоследствии стал, они ничего ну, другого оба делать, и в итоге они решили отделиться каждой, И вот ему дали землю здесь, вот в Майпуре, перед переправой Бхактика Махараджи Махарадж там, за следующий, за Гупина Годи Матху. И вот Винода начал проповедовать, печатать важные книги. Девананда Годи Матха был основан. Люди спрашивали, почему Махарадж назвал Матх Девананда Годи Матха. Мог бы более красиво назвать Гавдия Мадхам, например. Name, Почему он of... связал свое... название своего Мадхас с, с Дарванандой? The... Его Парамаджи Патчилла Кишак хотел напомнить. Что это аппарат Банжан Патчилла the... Особенно Девананда-пандит девананда совершил оскорбление. Он, он был прощен Махапрабху, поскольку служил Бакреша-пандиту, чтобы напомнить нам. Он назвал свою матерь, девананда годи Девананда-годи-матхами. и другое значение там, где мы можем обрести трансцендентную дайва, надо тоже можно в этом смысле понять, и с тех пор он начал проповедовать очень активно, массивно, активно хотел никогда не проповедил где-то за пределами страны, но он печатал на различных языках, на английском, на санскрите, на хинди. Откуда мы знаем, что Махарадж у Махараджа не было никакой завистия время от времени, он прославлял наших Бонды в Гусей И вот он говорил, что мой брат боги Бонды в Махарадж, в эти прадевти Махарадж, они сделали как сказать, принесли эволюцию в западных странах. Он говорил да с восхищением, без капли зависти. Каждый может поехать проповедовать. И вот Махамхурадж, обширно проповедовал на, на территории Индии. Его проповедь была очень эффективна, что кто бы не встречался с Шилакешу Гасаймахараджем, я имею в виду нашим Они не, не, не могли забыть его. Это была особая седанта, и вот его седанта было настолько совершенно, настолько великолепно. Если почитать его статьи, бы будете увосхищены. Так или иначе, через какое-то время он решил принять саньясу от Парамбуджипата Шила Шидададамгасу Махараджа. И вот он получил имя Шилы Бхакти Пхагян Кешава Гасей Махараджи А также до того, во время Гора мы от Шила Прохопады Он получил титул Кирстиратна кест вроде И вот во время Шила Прохопады была такая традиция, что преданные, которые совершали прекрасное служение по Решение Ишчилы Прабхупады, он давал им титулы и, и... и... Грам... Грам... Грам... грамоты о том, что им присуждается тот или иной титул с подписью Шила Прабхупады. И вот такой получил Винода. Критиратно ему дали титул. Ратна – это сокровище. А Критиратно, значит, тот, кто совершил такую Гуру Севу, такую великолепную Гуру Севу, что Гудав говорит, что он сокровище, то есть критератное, это значит, после совершения такого количества великолепной Сева Сила Прахупат был настолько доволен ему, что uh, говорит, что он бриллиант, что он такой жемчужина, Какая-то драгоценность Гауди вот такой титул, кроме него никто не получил. Я говорил вам, что он был готов э, на, на все ради Шилы Прабхупада, Бхакти Сарасвати. И вот однажды местные разбойники хотели убить Шилы Прабхупада и наш Швейна Даун. Сили <связывая> Прабхупада забежал в какую-то чью-то комнату, чью чью чей-то дом, и вот он пере переоделся, отдал Шили Пабхопаде свою одежду. А, Шири Пабхопаде а, забрал эту одежду саньяса, Прабхупада ему отдал свою правила отправил его, чтобы он ушел как, как незамеченным, а другие как бы разбежались. И вот Винода говорит, когда Куреш явился в моем сердце, я был готов взять на себя любую ответственность за всю эту ситуацию. И вот я решил спасти силы Прохопаду любой ценой, хотя Сила Прохопад всегда безопасности, на все же он решил что-то сделать для него. И вот эти все. Ну, как ученики, другие ученики его разбежались, один. Кешава Гося спас его. Это показывает нашу любовь к Гуру Ващналам. Многие не готовы с неприятностями какими-то столкнуться, не то что с опасностями. Это зовется Гуру Сэва, значит, не Гуру савэ. Если мы боимся всяких мелочей даже, и вот вот, вот, вот он when открыл Дванадгат Ямад. И когда он основал Радхарани Винут Бихари, но Винут Бихари, no, что это? Радхарани белые. Винут Бихари тоже белые. Почему все белые? Все спрашивают, почему белого Кришну вообще в жизни никогда не видели. Yeah. Кришна с черной. И Шилат-Кешав Гусайма хорошо написал. Вот такие слова. Из-за близкого общения с Радхарани, из-за того, что он думал о ней, Кришна, даже цвет тела Кришны поменялся в цвет расплавленного золота. Это лила произошла, на им летали. На им летали Радхарани, Кришна и Всегубри. Там внезапно они обнаружили, что тело Кришны, оно белое. Все удивились, как это возможно. И Кришна сказал, что такая Лила, она вечна, вы можете найти. И скоро, когда эта два приюга кончатся в Калиюгу, с читанием махапаба, когда явится, то можно увидеть ранца этого Кришна в таком цвете, расплавленного золота. И вот из-за такого глубокого размышления, медитации о... О Радхаране, Свет тела Кришны поменялся. И вот э, пишет, э, и, и ну, в общем, проповедь вот началась, и Махарадж проповедовал вас сами в различных местах. Вот в различных местах Бенгалона. И вот он очень такая широкая проповедь была осуществлена. Лена Кшила и Кешагасайма Храджо в Хугле, в Нанади, вот во всем Бенгале он активно проповедовал в Силигуре, в Кучбихаре, в Асаме. Особенно в Ассаме проповедь была свершена Шила Вамана Гусей Махараджи и Шила Кешева Гусей махаржи. И потом Шила Бхакти Валабхатирта Гусей махарж. Но особенность была, вот а этой Ассаме начал проповедовать первую Шила Бхакти Дайта Мадра Гусей Махараджи и okay. Шила ну, well, Кешава well, Гусей Махараджи. Well, очень такой бедный, бедный но, район, такой, люди. Большинство людей не образованные, но их все очень простосердечные, их сердца очень так простые, чистые. И проповедь вассами началась в Мегалайе. И вот-вот и все восточно- северо-восточном этом регионе. Где они проповедовали, были в тех местах, одни джунгли в основном были, даже таких, как сказать, жить приходилось в Шалаше. Там люди достаточно бедные, делали какой-то Как такое шалашивание, скамейку, из бамбука, как в поезде, в полке, у хижины, ну, они, и вот сверху, вот как, на нашей матье как это вот, поэтому, вот слышали, Махараджа, вот они спали в такой хижине, Гурдев рассказывал, что слышал, что слышал, что змея проползает рядом, отчетливо было слышно звук проползающей змеи, но все же я был в безопасности, поскольку Гурдов рядом, и я не боялся этого, и поэтому Шиллакеша Гусей Махарадж начал проповедь и Ваман Гусей Махарадж с самого начала. Само. Но, поскольку когда с Чилой Пархупадой был. А вот Чилой Вавана пришел во время Чилой Пархупады и Винодды. Кеша Махараджи, он очень любил его. Все время он заботился о нем. В итоге, когда разделился этот читание матухи, Винода его нужно было отделиться от них, и Вамангасе Махарадж тоже он присоединился к, к Нему, к И вот вначале их было двое, потом много других присоединилось. Множество преданных пришли, как Тревика Махарадж. и другие. Они начали приходить. И вот такая же рука началась. Э, люди никогда... И вот они и... Махарадж никогда не шел ни на какие компромиссы с никакими сехадзями или с никакими майвади. Это в этом была его особенность. Мы знаем, что если мы говорим об абсолютной истине, то мы не сможем обрести популярность. Это естественно. Если я говорю об абсолютной истине, то я не смогу обрести популярность. Это естественно, но Кеша Самакарч никогда не стремился к дешевой славе, к популярности, и поэтому для него было возможно говорить об абсолютной истине. Он был единственным, кто на имени нашего Гу он был. Уже... <сосуды> ну, кто? Единственный, я ну, один из единственных, кто протестовал против <сосудований> всякой Майвады и прочей ереси. Но Другие муж писали, но не так активно, но <сосудований> Шилакиша в Гасмара всегда в виде какой-то неправильной а опровергал ее, он давал достойный ответ. Я могу привести несколько примеров. Давно в то время наш в Барампури, в Кашимбазаре, в Махиндра-чандра, и вот царь Махиндра-чандра. Он очень любил Чудопархопаду, Бхакчанантакура, и вот он был царем северного Бенгала, Барампура. И под, под его uh, his, uh, patronage был uh, uh, была типография, называлась Радараман Пресс. В этом Радараман Прессе это был этот press, you know, press, all, you know, был какой-то you know, в общем-то, механически какой-то старое э, типография. Но еще со времен англичан было там. Потом какие-то более современные типографские оборудование появилось. Но вот так или иначе, это важное место было в то время. И вот под э, этим предводительством этого Раджима Хиндрачандра различные книги Госвами изначальные но перед этим они на писали на листьях пальм во время дживогусоне пада первый особо в общем какая-то бумага появилась не пальмы листья но еще что-то такое но не, не, не лучше было, чем Паймала и Листе. Вот Шиш Бхагаван тоже мы видим в то время он писал книги о, о Турки. Вот. но потом только вот это все печатное оборудование появилось и, и, и там под редакторством одного известного пандита, они публиковали э, книги. И когда он опубликовал Хари Бхакти он там написал неправильный комментарий. И вот этот редактор, который просто написал, написал неправильный комментарий Хари Бхакти Виласе, здесь Челакеша и дал такой ответ что-то бандиту не было, что-то ответить. Он понял свою, свою ошибку. И когда Гаудямар разделился, я уже сказал, то тогда Акеша Кеша, Гусайма Хирач. И в то время... Какой-то в виде винот и какой-то пури они начали публиковать книги против Годи Мадха. О Харинаме. Он написал такую книгу. все, полностью. Неправильная вся книга. О Гудзе. Еще о чем-то обачентям беда обедит тоже. Даже слово ⁇ Сидан <breech> <Bye -bye> oh, so God... ⁇ не написал. В общем. И, uh, в общем, написал какую-то книгу об Плачинте, о Педабьеде. Все против Гауди-Матха. И сейчас они, до сейчас они публикуют эти книги. И переиздают. Я говорил, что если вы... Если вы заявляете, что поддерживаете Силу то зачем вы печатаете книги, которые противоречат полностью его э, учению? Ну, люди достаточно глупые и не знают этого, даже не задумываются, что после ухода с Шилы Пахупады они приняли прибежищу какого-то другого гуру. с чем она да, Но никто не знает. И вот поэтому они отделились от гудья Матхава. Исшила Павхупат ответил. Не он, он, вот она, да, да, И, в общем, он ответил. Да. Как, ну, как Исшила Павхупат, так и Шилакеша в Он отвечал такие, ну, опубликовал такие достойные опровержения их этих притязаний. Им ничего было ответить на такие опровержения. У нас столько могущественно они были, и это в этом было их сила, их могущество. Мы... даже, как... даже какие-то судебные дела для них была, возможно, какие-то судебные тяжбы превращать в бхакти, насколько вот искусны они были. Даже такие материальные судебные тяжбы, даже ложные обвинения, как винод, он был, чему а посажен на долгое время достаточно. Сложно было, и тюремную еду не, не ели. И вот Вамангасамарадж Саджан Цивак был, ему 16 лет было. Он готовил и ходил каждый день, носил еду, Прасад и, и там внутри Бхактиллак Прамхам Самахарадж Кенарам его звали. Um, он куп, купил много земли на имя Гауди Матха. Тоже тоже в тюрьму отправили по ложному обвинению и вот находясь в тюрьме наш Винода он дал наставление. Он этому Санчанцеву, вот в будущем, Ваман он дал ему дикшу. А, и, начать от этого, он отправил его в Миднапур, сказал, там очень могущественный этот искусный адвокат в Миднапуре, вот, передали ему эти, дела все судебные. И вот, Ваман Гусей Макарадж туда быстро поехал, все передал, Гауду в тюрьме был, было срочно действовать. И вот сила Вамангасовна Харач получил Харинам от Силы Бабхапады, и в то время наш Винуда дал ему дикшу, находясь в тюрьме. Поскольку однажды Вамангасовна Харач заплакал и сказал, у меня только харинам, есть я, нет дикшай, вы поститесь, я даже приготовлю для вас, ничего не могу. Сейчас можно наблюдать, что готовить все даже. Харинама, не случившие но в то время очень строго было, поскольку они следовали наставлениям Шри Читание Махапрабху. Еще был очень строг. Настолько строг, что Сейчас кто может следовать Сочетание <смешно> Махапабу Шиллакешев Гасе Махарадж, Шиллакешев Гасе Махарадж Кто еще? Шиллакешев Гасе Махарадж Для него было возможно очень Строго они всему следовали Сейчас, к сожалению, думаю, что все очень просто и дешево И вот Шиллакешев Гасе Махарадж был очень строг И вот наш вино, И он дал ему дикшу <свят> Саджан Севаку, кто, кто, кто еще мог бы готовить, и вот он сказал, что я мне плохо плачу, видя, что вы поститесь я не могу ничего сделать для вас. И тогда Шила Кеша Гусемаха сказал, иди сюда. И вот я дам тебе дикшу. <свят> и вот Шила Кеша Гусимараш находясь в тюрьме, но там видно через забор. Он дал ему дикшу на ухо, на ухо, и таким образом вот он получил дикшу. И, и священный шнур, и, и потом сила дядя Варгаса провел церемонию яги и вручение священного шнура. В то время строго было, сейчас не так. Вы думаете, Махапрабху ненавидел женщин? Кто так думает? И если у кого-то есть такие приватные представления, кто-то думает так? Но нет. Махапрабху никогда не имел никакой ненависти к женщинам или исчил Брахопад. Никогда такого не было, или исчил Кеши Госсе тоже, но они вынуждены были следовать местным традициям, поскольку случай очень... <смех> <смех> ну, в Айтхи ну, это <смех>. в очень Айти -бахтита, Айти -бахтита, чувствительный этот случай, в Бхагаватам говорится... <смех> В <на> <"Нону Прамада" Right. на> Бхагавате говорится, чтобы совершать баджан. на могу сказать, что что женщина может сравнить с огнем а мужчина с маслом ги Бхагава там не может говорить лжи. Когда? И вот я могу как вернуться к Шитке гостяма когда один ученик в, в Госвами начал жаловаться года во года, что это, что Вы пишете. Почему человек не может находиться с матерью? И вот Весада в Госвами ничего не ответил, что вы думаете. Я думаю, что это неправильно. Бхагаватам Весада в Госвами Веса не писал. Бхагаватам не явилось. Не только Йосадев Гасхаме. Он не тот, кто пишет Бхагаватам. Бхагавата явилась в его сердце, он начал говорить. А, а Ганапати Махарадж Ганеш, он записывал, Йосадеву от себя ничего не добавлял. И вот, вот этот ученик спросил. И потом я несколько лет назад говорил. И вот этот ученик что вызвали. Или как-то так. То ли Джаймини, то ли Суманта, не забыл кто точно. И вот у нее было четыре главных ученика, Суманта, Джаймини и еще там кто-то. И Садавгасами ничего не сказал. Он совершал баджину в Гималаях. И вот а, начался какой-то ливень. И вот я сюда в Ясадавгасове совершал баджан, тут маджа какая-то постучалась. Ну и около пятидесяти было. под дождь попала, была промокша до нитки. И в итоге что случилось? Он вынужден отпустить ее, чтобы она обогрелась у огня. Он совершал это томата джаз там в, в, в, в пещере сидел. Но видно там долгое время сидела. День за день этот ученика ученика этого великло к ней. И Гуанга тоже сказал, Махапабху говорит, что это имя Матаджи не могу произносить. И вот ночь, а, а, а, ну, это... ну, ночь в общем, приближалась, вот ночь, в общем, все ну, а. В общем, он привлекся к ней, он подошел, обнял, обнял ее, и Висадев сам явился из этой, этой женщины и сказал, что случилось, и сказал, смотри, я явился как твоя мать. Уже более 50, но все же ты чувствуешь лечение к ней. А ты говорил, это неправильно, и этот ученик был вынужден признать, что да, действительно, все правильно, не надо ничего тут менять. <решит> И вот Шила Кеша Гусама, Шила Дэбхусама, Шила Дэбхусама, Шила Бхакипамут, Пури Дэбхусама, хорошо, они все следовали этому. Я даже говорил, вот Сила Пабхупада была старшая сестра, она не а, а, приезжая, зашла библиотеку, где был Шила, Потом Шила она, точнее, была в библиотеке, Шила Пархупаде нужно было туда идти, и он, прежде чем зайти, покричал, кто-то есть, никого ли тут нет, никого ли тут нет. Но хотя она была намного старше сила но все же для нашего учения так сделал. Вот во время читания Махапрабу может, ну, традиция была, Матаджи -э где-то вдалеке были, И преданные, когда шли встретиться с Махапрабу, Матаджи -э где-то в стороне стояли, вдалеке. Чем это касается отреченных людей. И, ну, и в, то, в то время такие правила были. Но смотрите с другой стороны, почему Шила Маха, Махапарбу принял прасад с рук э, жены Адвайта Гасая, этого в, в пуре пандита, как и Сарабама Бадачари. И поэтому в то время Санкхертон, он на э, учтении Бхагавати, учтение Читамлития, можно... Помните, там говорится, как преданные совершали киртан. Но Матаджи они тоже совершали киртан, но чуть вдалеке. Такова система была. Не то, что Матаджи вообще нельзя совершать киртан, такого никогда не было, они могут киртан совершать. Никто не мешает, но перед Чиллакеша Госвим Ахажем, Сиданав Госвим им. Ну, он чуть вдалеке. Он совершает киртан, но ну, не перед ним, а чуть вдалеке. Ну, еще говорится, что даже голос женский голос может на кого-то повлиять. И поэтому Гурвага очень было бдительно. И ну, то, что не, нельзя никто не запрещал, но для отричанных, ну, тех, кто как бы отреклись, же голос женский может на них как-то повлиять. И поэтому Шилашида Дугусамгаш, Бхакти Памадпурида Дугусамгаш. А они как бы попросили как-то это делать в yeah, с, с right, с right, стороне, right, либо right, отреченных, right. чтобы вокруг не было. Это правила для тех, кто находится so, в отреченном укладе жизни. И вот у нас есть право совершать right. санкхитон. Now I can speak with some of и вот Ишила Кешога Симарач пишет, и вот если кто-то imitate... имитирует Шанка Бхагавана, <с me> как -а Богован он выпил яд и ничего не было, он нас <и> запаха этого яда мы можем померить. Поэтому в Багово говорится, если Дев говорит, что даже в уме запрещено. Ну, для этих, для отреченных, для тех, кто принял какое-то отречение. И вот человек Кешогасемахач в при этом при предисловии к Ниджайватарме и вот он пишет, как Ниджайватарма как в общем, как долго эта Джавидхарма была в печатном виде часть у Расататви, Шила Кешога Самахарач говорит, что обычные люди у них нет права изучать эту часть у Расататви. И вот Шила Кеша Гасамахарач говорит, что обычных людей нет права читать эту расататву из-за того, что они очень просто превратно ее понять, только какие-то возвышенные преданные могут читать эту Расататву. Поэтому, по желанию Шилы я опубликую эту Дзеватхаму без этой части Расататтвы. И вот Челакишу Махарадж пишет, что вся Кришна-лила она не открыта всем. Только те, кто совершает садхан-ваджан, они должны изучать максимум Баля-лилу, всякие эти... Остальные лилы... <решили> Кешав Гусей Макраджи... Э э уже написал статью, в этом завтра будет опубликовано, поскольку те сахаджи должны изучить это и пытаться понять. <решили> <решили> как гуния, no right. like те, кто изучается ну, ну, в какой-то школе, в начальных классах, Они... им какая-то высшая математика и прочее. И прочие какие-то вещи, которые изучают в институтах, эти школьники, начальные школы, им нет нужды, нужды изучать все это. но ну, и не поймут они ничего. И вот Человеки Шагасе был очень строг. Это обязанность Ачарья, чтобы никто не, не попал в огонь. Ну, буквально, чтобы спасти их. И вот человек, Кешагуса Махараджи говорит, у них нет права даже Махарадж был вынужден написать утренний киртан заново. Обычно во всем Гудиамате, что мы делаем, что поем утром. Киртан риди, менинг ону, менинг. Означение какого? Это вот Киртан. Бактюм такого а, пишет из-за своего огромного чувства. Здесь арахия происходит в Йогопит-Мандире, и под деревом, и все эти сахи вокруг, Рада Гавинда и все... И вот Шила Бхатюна Такура пишет, и вот и общем, если какие-то новые люди приходят, увидят, что это, все саки... А -а -а. Ну, в общем, не поймут. И Шила Кеша Гусема Расха под руководством. И вот Шила Кеша Гусема Расха очень попросит прощения, Шила Бхатюна Такура написал новый киртан, более такой безопасный. И ради этого ну из-за этого множество всяких демонов ну, критиковали Шила Кешев Гасэмра, что он там не следует Шили Бахтёна Такуру, его киртана, написал свой киртан утренний, какой-то, <сх> <сх> в общем, <сх> эти нехорошие люди. Шила Кешев Гасэмра сам поет этот киртан, Бали Горганатха в себя в комнате для обычных людей написал такой более безопасный киртан, чтобы у них, не было никаких возможностей привратно понять и ущила никогда жить вот перед враджимандал парикрамой Силопархупат говорил Харикатху, чтобы они были более-менее зрелые и не совершили никакой ошибки в процессе Бхаджи Мандал иначе все было бы бесполезно. Силопархупат говорил бы мне, открываем эти ямакиртаны перед всеми, но моя обязанность в том, чтобы показать цель. Нашу высшую, великолепную, прекрасную цель. Чтобы указать эту высшую цель, я вынужден сказать что-то предваряющее. Вот человек Шевгой Самикратович никогда не говорил о Ямакиртанах во время картинах. Не то, что говорил, и не пил никакие Ямакиртаны, а во время картинах сказал, нет, слушайте Харьков. Это более важно. Я не позволю вам совершать Ямакиртан. Но ну, это... слушайте Харикатху. Поскольку, слушая Харикатху, мы можем достичь того уровня, на котором можем петь эти Ямакиртана, написано Чила Бхагаватину такого. И вот <соединяющие> все эти лилы Кришны. Ну, в общем, вся вот эта жизнедеятельность Кришны в процессе <соединяющие> там, Суточные, суточные все действия, разбитые по частям, по ямам. Это все такие сокровенные лилы. Обычные люди все будут говорить о них и думать, подумают, что какие-то обычные люди в обычном материальном мире, и, в общем, поймут приватно деяние Кришны, поскольку мы, естественно, созданы из плоти и крови. И в этом теле Кришна Бхаджала. Невозможно. И вот Адхиша Ач... Гусабахарача началее, он был очень могущественным, он говорил Харикатху все время. И он никогда не э, позволял никакой Сахаджи, он даже выгнал от своего одного ученика. Я не хочу видеть твоего лицо. И потом он вернулся. Но, ну, ну, так иначе, до этого он был выгнан за имитацию с ахсахаджизм. И вот в Гусамахаш был очень строг. Однажды я говорил утром, один, один из его, его братьев боги отправился в кришна ради какой-то святой. В общем, юридической работы. Вернулся, когда встретился с младшим братом Кеша Гасимахаджи, который присоединился к той противоположной группе, принял просад у них, и вот вернулся, когда Кеша Гасимахаджи спросил, что так долго где-то был, ну вот, встретился с вашим братом, кто тебе сказал, зачем с ним встречаться вообще-то, ты ел, там, да, я поел там. Ну, теперь надо три дня поститься и помыть рот на тех коровьем, навозом. Этот человек, сейчас он там еще, 90 лет. И я вот встретил его, когда поклонился ему, ну, когда он возвращался с Двана И вот он сказал мне, Махарадхи, я, я, еще кто-то там с ним был, они были в Кишнагаре, приняли просадство. Мадхи встретились и братам Кеши и пришлось им три дня поститься. мыть рот э, кровным навозом. Одна Матаджа. она очень известна, сейчас ее нет, она пожилая, умер, умерла вроде. Гириджама звали, очень могущественная была. Сила Кешевгуса никогда не ела, ну, ничего не брал у Матаджи. Но она получила его милость, когда он пришел. И она только Харинам получила. И в то время был большой праздник. И вот эта Матаджи только Харинам у нее получила недавно, вчера буквально. Она тоже начала совершать служение. Она организовала какой-то имбирь, чили, вырезала, готовила, в общем, очень резала, <coughs> и вот, <coughs> вот какой-то преданной человек, <coughs> и что, гостям и что делать, что вообще, как-то посвящение получил, ну, а, ну, в смысле, дик-дик, что получила или нет. Она сказал, что нет, <смех> вот он взял эти все овощи, ее нарезанные выкинул, все в мусорку. Вот. Но сейчас, сейчас такие строгие правила. Кто-то может спросить, почему так произошло, зачем эти правила все. Я могу ответить, почему я могу дать вам ну, простой ответ, дать вам просад, который приготовлен мною или какими-то какими чистыми преданными. Ну, естественно, с дикшей и прочими, потом по -по можете по -по -по поесть какую-то еду, которая подается везде, которая готовится непонятно кем, без всяких самскаров, в общем, обычными эти материалистическими людьми, вот вы по поесть -по -по -по -по -по пищу, приготовленную э, настоящими преданными, и, пищу при и приготовленную непонятно, непонятно кем. А и вы почувствуете, ну, буквально там за неделю сразу поймите что и что. Какие-то преданные очень возвышенно, даже прикасаясь, они могут по понять, Она очень-очень чувствительная видят, если кто-то там осквернил просад как-то, сразу понимают, кто и как его осквернил и когда. И поэтому там не шутки, мы не должны обижаться, но мы должны стремиться к этому. Если мы обретем качество Махапрабху, нужное качество Махапрабху не отвергнет нас, Махапагут принимает подношение приготовлено, например, Сита Жену этого Но опять же, кто-то может получить посвящение там 40 лет назад, но смотрите, суть в том, какова моя связь, Гуру под мой какое служение я совершил для Гурупатпадмы. Сколько милости я получил от Гурупатпадмы. Это главное. Если кто-то гордится, что очень много проповедовал везде, то это не имеет никакого значения. Вначале все мы должны развить наше сознание, и потом уже мы можем дать это сознание кому-то. И вот Шилакиша Гусама хорошо он говорил. И, это, это, это, это, и, в такие к полушотам вате, картиг вате, он был, был очень строг и, и а, говорил, дам это, дама дарлили, сила кишога никогда не говорила каких-то возвышенных вещей, как случается, что нек некие его последователи говорят, а раз только. Если я ученик человека Ширгаса Самхаджа, то мой характер, мое поведение, мои учения, все должно быть в полном соответствии с Гурдевом. Это естественно. Я говорил там, это не вопрос борьбы какой-то, вопрос выживания. Как мы можем выжить в нашем духовном теле, это тело может уйти прочь. Но ну, в этом тело смертно. И мы должны подумать, как мы можем защитить свое внутреннее Я. Мы должны следовать Памбуджи Паду Кешава в Госаймакхазе. Если мы не следуем Ему, то у нас нет никакого шанса. Если очень кто-то зол, слышу Сиданту Кеша в Госаймакхазе, то что делать? И вот, мы просим милости у Шиллакеша в Госаймакхазе, моего группы Адпадмы. И первый шлока, который начал, это Шлука. Я уже сказала мне... <клес> <клес> и вот мы должны э, видеть суть всего. Если вы не можете видеть суть вещей и всего остального, но если вы будете видеть суть, то не будете гневаться, наш говорит для нашего обычного блага, если кто-то гневается, то что это? То, что мы должны видеть суть вещей. И вот какие-то моды... Почему хорош на дне с женщинами не говорит, но все должен третий человек быть. Ну, Принципы отреченных такие.